Здравствуйте. Меня зовут Кан Хюнгий. Я ортопед, оперирующий опухоли опорно-двигательного аппарата в Национальном онкологическом центре в Корее. Хотя я сейчас в Национальном онкологическом центре в Корее, мое сердце в прекрасном городе с вами в Санкт-Петербурге. Хотел бы выразить благодарность Корейской международной медицинской ассоциации за приглашение. Сегодняшняя тема ⁇ это использование технологии 3D-печати в хирургии опухолей костей. Вот здесь Южная Корея. Национальный онкологический центр Кореи занимается лечением опухолей костей. И в Корее можно разделить опухоли костей на первичные и на метастатические опухоли костей, которые приводят к гораздо большему количеству метастазов костей. В нашем центре используются эти уникальные полые перфорированные винты и гвозди для проведения минимально инвазивной хирургии у пациентов с метастатическим раком в кости. Наш онкологический центр занимает лидирующие позиции в мире. Кроме того, в 2007 году для лечения опухолей костей была применена навигационная хирургия, в результате чего была проведена чрезкожная навигация и навигационная хирургия под контролем МРТ. Теперь скажу о реконструкции костей при помощи 3D-печати, одной из основ четвертой промышленной революции. Поскольку моя лекция переводится на русский язык, я сокращу текст и покажу как можно больше кейсов, поэтому прошу понимания. Как вы знаете, в начале вспышки коронавируса медицинского оборудования не хватало, поэтому 3D-печать технология была очень полезной. Мой первый опыт с 3D-печатью был в 2006 году. 23-летний пациент с опухолью пяточной кости, эта пяточная кость прикреплена к ахилловому сухожилию и является частью, где наше тело оказывает наибольшее давление. Поэтому полностью удалить и реконструировать эту область очень сложно. Я решил использовать 3D-принтер и распечатать металлический титановый имплантат для реконструкции. Для профилактики подвывиха и нестабильности поверхность сделал в виде сетки, чтобы естественным образом, свободно и полностью прикрепить мягкие ткани и обеспечить адгезию. Чтобы избежать раны на пятке или подошве, я немного уменьшил размер. Даже после успешной операции по поводу подтатарного стеартрита были выполнены три отверстия под винты в направлении таранной и кубовидной кости, чтобы закрепить этот имплант только с помощью черезкожного винтовой фиксации, без их последующего удаления. Когда пациент впервые пришел ко мне он служил в армии сейчас спустя пять лет после операции он хорошо сидит у него все хорошо на работе Подвывиха, нестабильности и раневых проблем совсем нет астереотроз не выявлен. В Корее имплантаты из 3D-титановых сплавов для ортопедических изделий были лицензированы KFDA в 2016 году. В хирургии восстановления конечностей используются различные методы. Эти 3D-печатные имплантаты изготавливаются на заказ. Различные методы восстановления требуют длительного времени операций и имеют много осложнений после операций. Среди существующих методов есть метод использования аутотрансплантата. Суть в том, что после резекции удаленную опухоль нагревают в воде при 60 градусах в течение 30 минут и затем фиксируют в том месте, где она была ранее. Проблема в том, что ткань становится непрочной и может рассыпаться со временем. В случае донорской кости аллотрансплантата сложно найти кость аналогичного размера и требуется длительное время на соединение с собственной костью. Также требуется длительное время для восстановления, для соединения с металлом. Относительно таза, который, я думаю, является самой важной частью для имплантатов 3D-печати, мой первый случай — это пациентка 53 лет. Отсутствуют молочные железы после двусторонней мастектомии по поводу рака молочной железы. К сожалению, у этой пациентки образовалась первичная костная опухоль в максимальной части левого бедра. В другой больнице ей сообщили, что это послеоперационный рецидив и имеется поломка металла. Поэтому необходима ампутация. Мы тоже рекомендовали ампутацию, но женщина из-за потери обеих молочных желез хотела сохранить хотя бы свои ноги. Я планировал восстановить таз с помощью имплантатов 3D-печати. Так как это был первый случай, я думал над тем, как прочно и стабильно зафиксировать воздушную кость. Пациентки создали конструкцию в виде перевернутой V-образной формы, межмостовыми перемычками и сопряженных с чашкой для эндопротеза тазобедренного сустава. Вес конструкции 570 грамм. Использована навигация для резекции кости по итогу 3D-имплантат очень точно зафиксирован на месте. Операция была успешно завершена с применением созданной конструкции для таза, 3D-композитного аллотрансплантата, тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Занимало много времени соединение чашки эндопротеза и 3D-имплантата друг, друг с другом. Операционное поле маленькое, поэтому было не просто зафиксировать чашку и подвздошную кость всего двумя винтами с отверстиями. Итак, следующее дело. Для 3D-печати чашки, которую нам нужно использовать, я выбрал 52 миллиметровую чашку искусственного сустава. Я напрямую сканировал 5 отверстий в этой чашке и напечатал на 3D-принтере имплантат. Таким образом, мы смогли одновременно комбинировать чашку и трехмерный таз во время хирургической операции на другом дополнительном операционном поле. Это позволяет значительно сократить время операции. И теперь покажу некоторые примеры, начиная с таза. Пациент 47 лет, хондросаркома левого таза. Мы напечатали на 3D-принтере тело имплантата в стиле сетчатых ячеек, сквозь которую может проникать свет. Имплантат предназначен для полной фиксации с ветвью лобковой кости и седалищной кости. Следующий пациент 51 год, остеосаркома правого таза. После проведенного моделирования этой части седалищной кости, мы смогли увидеть, что данная часть не испытывает нагрузку. Мы снизили вес до 350 грамм. Пациентка, 35 лет, саркома Юинга левого таза. Этой пациентки реконструировали только вертлужную впадину без лобковой и седалищной костей, потому что у нее злокачественная опухоль тазового дна, которая склонна легко рецидивировать. Мы даже сделали доступность с чашкой винт, который фиксирует и соединяется с чашкой достаточно глубоко пациентка 48 лет у нее остеосаркома левого таза и по разным причинам ей надо было проводить химиотерапию как можно быстрее она очень хотела сохранить тазобедренный сустав поэтому мы сделали резекцию только подвздошной части и после интраоперационной криохирургии абляции зафиксировали 3D имплантат подвздошной кости Участок между вертлужной впадиной и имплантатом заполнили костным цементом, который позволит в будущем при остеартрозе легче прикрепить искусственную чашку. Пациент 57 лет. Резекция скрытой в кости злокачественной опухоли посредством резекции самой полости. Заполнение дефекта решетчатой и чистой сетью. Пациентка 26, 26 лет, хондросаркома правой подздошной кости. При реконструкции подвздошной кости, если размер имплантата гребня подздошной кости будет превышать размер оригинала, может возникнуть раздражение кожи или возникнуть проблемы с раной. Поэтому мы уменьшили размер гребня крыла подвздошной кости. Раньше для передней ветви лобковой кости использовалась сеть Marlock Smash, с возрастом есть риск развития грыжи. Чтобы провести реконструкцию молодым, используем костный цемент и штифт. Пациентка 21 год. В более раннем возрасте провели фиксацию после пастеризации аутотрансплантата. У всех были послеоперационные осложнения. Пациент 56 лет. Хондросаркома. Мы провели реконструкцию лобковой кости с помощью 3D-принтера, чтобы помочь избежать грыжи и смещения полового члена для сохранения обычной сексуальной активности и занятий спортом. Он катается на горном велосипеде через 6 месяцев после операции. Мужчина, 22 года. Саркома Юинга левого таза. С помощью технологии 3D-печати сохранена вертлужная впадина. Пациентка 50 лет. В другой больнице был установлен искусственный сустав с использованием укрепляющего кольца вертлужной впадины. Но кончик кольца Берца Шнайдера выступал из костей, и это вызывало раздражение седалищного нерва и воспаление в виде абсцесса. Мы все это удалили, операция была успешна, совершена с помощью 3D-печати чашки вертлужной впадины. Всегда сложно оперировать таз. Здесь быстро покажу виды операций таза. Собрали составляющие вертлужной впадины, разместили заранее подготовленные направляющие шаблоны в операционном поле, шаблон подвздошной кости, шаблон лобковой кости. Размещение направляющего шаблона седалищной кости позади вертлужной впадины для резекции седалищной кости. Остеотомия. Вставляется ножка бедренного сустава. Затем можно завершить реконструкцию таза, прикрутив на место подготовленный имплантат, напечатанный на 3D-принтере. Соединение искусственного сустава, изготовление капсулы тазобедренного сустава. Это два года назад, до вспышки коронавируса. Наша команда онкологов-ортопедов в Национальном онкологическом центре. Эх, надеюсь, что коронавирус исчезнет и наша жизнь нормализуется как можно скорее. Теперь покажу некоторые примеры в порядке от верхних до нижних конечностей. Пациент 15 лет церкома Юинга на правой лопатке. Сделана тотальная скопулектомия. Проведена реконструкция с помощью 3D артропластики лопатки и плеча. При артропластике плеча 3D распечатанная лопаточная пластина на выбор легко фиксируется как к обратной артропластикой плеча, так и обычной артропластикой плеча. Пациентка 61 год. Хондросаркома правой лопатки. Лопатка этой пациентки реконструирована с помощью комбинации обратной ортопластики плеча и 3D-печати лопатки. Раньше использовались различные методы реконструкции плечевой кости, но их было очень мало, с малым количеством послеоперационных осложнений. Например, протез и костный цемент, или протез и аллатрансплантат, или айм -эм и костно-суставный трансплантат. Мы даже реконструировали, прикрепив костный цемент к IM -эм гвоздям Пациент 20 лет, остеосаркома. Надо было резецировать прямо над, над локтем, и было сложно использовать обычный протез из-за недостаточной глубины для введения стержня протеза, потому что пришлось проводить резекцию с верхней части локтя. Поэтому распечатали 3 d плечевую кость, и тогда можно было вставить стержень. Мы смогли реконструировать кость запущенного опух опухолевого процесса, используя 3D-печать плечевой кости. Мужчина 41 год. Реконструировали обе кости предплечья. К сожалению, из-за рецидивов в средней части удалили локтевую часть. После проведения быстрого исследования с использованием резецированного образца выявлено, что мягкие ткани были очень хорошо прикреплены к титану. Интеграция костной ткани была выше с ячеистой сетью, в месте контакта с ней кости. Через один год после операции ее удалили, но кость уже была прочно прикреплена. Реконструировали одну кость предплечья, но затем был перелом. Поэтому мы сделали 3D-печатный соединитель, который объединяет существующий 3D-имплантат и оставшуюся небольшую часть кости на локте. Затем предплечье было успешно реконструировано и полностью работоспособно. Покажу пример нижней конечности. Пациентка 54 года со злокачественной опухолью кости дистального отдела правой бедренной кости. Произведена сегментарная резекция области. А так как область подтяжести нагрузки, мы объединили бедренную кость, напечатанную на 3D принтере, и ретроградный АМ-гвоздь, чтобы надежно зафиксировать их вместе. Пациентка 68 лет. У нее был очень большой одиночный метастаз кости, поэтому потребовалась сегментарная резекция. В этом случае использовался имплантат 3D-печати картикального слоя кости на реконструированной поверхности с использованием АМ-гвоздь и костный цемент. Это улучшает интеграцию окружающих мягких тканей. Мужчины 68 лет и 27 лет. Диагноз. Опухоль кости дистального отдела бедренной кости рядом с коленным суставом. Можно использовать блок с площадкой или можно сделать межмущелковую пластину. Пациентка 36 лет, доброкачественная опухоль костной ткани, фиброзная дисплазия. У нее варусная деформация, ретроверсия шейки и укорочение ноги. Перелом не заживал в течение шести месяцев. Удалили не только опухоль, но и полностью исправили деформацию с помощью технологии 3D-печать. В средней части использовали открытую клиновидную распорку и кленовидную пластину в латеральной части. Пациентка 67 лет, хондросаркома дистального отдела правого бедра. Она хотела спасти колено сустав, но она в молодости повредила левую ногу. Правая нога с опухолью была на 10 сантиметров длиннее. Это было очень сложно, но был успешный результат. Длина ноги несколько сократилась на 8 сантиметров. К сожалению, во время тренировки 3D-имплантат сломался. Экстренно сделали операцию со сдвоенной пластиной и проволокой, но фиксация была неудачная. Поэтому мы создали соединитель, напечатанный на 3 d принтере который соединяет существующий имплантантом, напечатанным на 3 d принтере и нормальную кость, при этом исправляя изгиб варуса и выравнивая механическую и анатомическую ось. 13 лет. Пациент с патологическим переломом диафиза левой большой берцовой кости. Ждал результат биопсии две недели в другой больнице. Выявлена адамантинома. В нашем центре сразу через неделю после первого посещения реконструировали с помощью 3D-имплантанта сегмента большой берцовой кости всего за одну неделю. Пациентка с остеосаркомой проксимального отдела левой большой берцовой кости. Чтобы сохранить сустав, мы использовали направляющие для остеотомии и 3D-имплантат. Успешный, отличный результат. Во время химиотерапии не было никаких инфекций и других функциональных проблем. Пациентка 14 лет, остеосаркома проксимального отдела левой большой берцовой кости. Невозможно было сохранить сустав, но решили сохранить дистальный отдел бедра и провели гемиоартопластику. Этот случай, когда мы соединили 3D-имплантат с обычно используемым искусственным суставом. Теперь пока несколько случаев ревизии. Пациент 56 лет. 20 лет назад, когда искусственные суставы были не такие хорошие, как сейчас, его бедро было реконструировано путем резекции левой тазовой кости с помощью протеза, называемого седловидным протезом. Седловидным протезом трудно сидеть на бедре, и его необходимо реконструировать из-за чрезмерной подвижности. Но мы успешно реконструировали с помощью 3D-напечатанного имплантата. Пациентка 46 лет. Проводили несколько операций в правом тазу, и последняя из них — аллатрансплантат таза. Но произошло разрушение кости и вывих бедра. И эта область быстро реконструировалась с помощью 3D-напечатанного таза. Вначале мы пытались реконструировать даже лобковую ветвь, но в соответствии с состоянием во время операции мы не сделали эту часть. 3D-печать может быть выполнена в виде сборки, подобной этой. Мы лечим не только при опухоли. Пациентка 39 лет. У нее множественные переломы в результате автомобильной аварии. Проводили пять операций на тазу, но она могла передвигаться только на инвалидном кресле. Использовали 3D-имплантат, и она теперь может свободно ходить и вернулась к работе. Таким образом, существует множество случаев для операции с использованием 3D-имплантата из титанового сплава. В частности, необходимо хорошо наладить сотрудничество с инженерами, которые работают с компьютером. Это очень важно. Национальный онкологический центр имеет международную стипендиальную программу. С помощью издательства Springer Nature я собрал несколько кейсов и опубликовал книгу «Клинический атлас» реконструкции кости при помощи 3D-печати». Если вы прочитаете эту книгу, я думаю, она поможет вам преодолеть трудноизлечимые случаи восстановления кости. На этом я заканчиваю мою лекцию. Спасибо, что послушали мою лекцию. Надеюсь, что коронавирус скоро закончится, и мы встретимся в реальном мире. Большое спасибо.